Привет! Вещает Антон. Дороги общего пользования переполнены машинами, и все они максимально похожи. Из-за этого, даже перекрасив свою любимую ласточку, выделиться из толпы и подчеркнуть индивидуальность или же иной взгляд на мир становится практически нереальным. Однако нет ничего невозможного, если у вас есть свежий взгляд, неординарное мышление и, самое главное, есть желание. Такое же дикое, как у авторов всех поражающих воображения видосов, что я для вас собрал. Поэтому предлагаю не тянуть время, а быстрее поставить лайк, подписаться, если вы еще не подписаны, не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей и отправляемся в мир самых странных машин. Поехали!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 Как вы уже догадались, смысл проекта в том, что это как бы ролики, только немного более большие. Ха, а теперь вам загадка, ответ на которую жду в комментах. Как водителю попасть внутрь этого бешеного транспорта? Всем моим постоянным зрителям давно известно, что я большой фанат монстр-траков. Но как бы я их не любил, как бы я ими не увлекался ранее, такой модели я ни разу в жизни не встречал. Это офигенский монстр-лимузин, который все так же круто выглядит, притягивая взгляды совершенно всех вокруг. И все так же топово передвигается, не боясь ни грязи, ни ямок. Короче, буквально ничего. Единственное, что так на мой взгляд, этой тачке не хватает броского и яркого внешнего вида. Я бы перекрасил ее в какой-нибудь зеленый или фиолетовый цвет. Сделал бы баннеры красивые, но вы знаете, как обычно выглядят такие тачки. А в остальном проект крутой.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 А это очень необычный, но в то же время очень интересный школьный автобус. Его суть предельно проста. Ребята взяли за основу концепцию стандартного американского автобуса, повторили его, а потом сделали точно такой же и перевернули, приклеив сверху. По итогу получилось очень необычное зрелище, которое как минимум заставит залипнуть всех прохожих. Интересно, как это все выглядит изнутри? Быть может, там есть свободное место и какой-нибудь секретный второй этаж? Похоже, народ, я нашел своего победителя. Это машина-бассейн. Просто изумительный проект, который мне ранее оказался физически невоплотимым в реальность. Ребята каким-то чудом умудрились в настоящую машину залить воды прямо в салон. При этом там ничего не коротит, все идеально, прям-таки как часы работает. Ездит кабриолет тоже прилично, с достаточной скоростью. Имеет хорошую вместительность. Единственный минус этого всего – багажник. Из-за специфической идеи в него пришлось поместить какой-то особенный насос и что-то еще. Но так как машина предназначается для моря или для обычных теплых стран, думаю, там проблем с перевозкой не должно возникнуть. Надел на себя плавки, шлепки, надел очки с шапочкой и прыгнул в машину. Офигенно. Где детонатор? Да уж, повторить как в оригинале было трудновато. Ну да ладно. Давайте-ка лучше заценим не мой косплей на Бэтмена, а вот эту вот реплику Бэтмобиля. На самом деле это именно тот самый случай, когда можно даже не знать, что за тачку ты сейчас наблюдаешь. Из какого фильма или мультика она, я имею в виду. Потому что все такое стильное, такое красивое, ну прям комары носу не подточит. Однако, если знать, что перед вами Бэтмобиль, то все становится еще круче. Реплика идеально повторила все самые главные элементы тачки. Она беспроблемно передвигается, имеет достаточную вместительность и, как я уже много раз сказал, превосходный внешний вид. Салон, кстати, здесь тоже офигенски преобразили. Представьте ситуацию. Вы приехали на море, расположились так где-нибудь удобненько, все расставили, легли загорать и смотрите вдаль, любуюсь на море. Прям как в фильме «Достучаться до небес». Кстати, кто не смотрел, обязательно зацените, рекомендую. Ну так вот, о чем я. У вас блаженная атмосфера, как вдруг, бац, перед вами мчится машина. И мчится она не по дороге, а по, блин, реальной воде. Реальная машина. Не знаю, как вы, но я бы в таком случае реально офигел и замучился бы протирать свои глаза. Но на самом же деле все куда проще. Это машина-катер. Сверху она ничем не отличается от реальной тачки, кроме веса, само собой. А снизу под ее установили катер. Вот она и мчит по водной глади, путая всех своим феноменом. А эту тачку я называю машина-путалка. Все дело в том, что она реально постоянно путает других водителей. То ли ты повернут к ним передом, то ли наоборот. Когда и куда ты будешь сдавать назад? Все эти вопросы остаются открытыми, ведь у машины какого-то фига два переда. Кстати, насколько я помню, подобное запрещено законом. По крайней мере у нас. Как раз таки из-за того, что другие люди могут запутаться. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста, в комментах. Передом кататься нельзя. А боком можно? Спросили авторы следующего ролика и, не дожидаясь ответа, решили забабахать вот такую вот тачку. Она представляет собой фургончик, который я сразу же узнал. Это легендарный Т1, который лично я знаю из Скуби-Ду. Плюс ко всему здесь очень яркий и запоминающийся окрас. Машина ездит на боку, как вы уже видели, и делает это очень даже здорово. Не знаю, как им удалось воплотить столь странную идею в жизнь, но это получилось, и это круто. Я бы очень хотел хотя бы разок побывать за рулем или за тем же пассажирским местом этой шейтан-машины. А еще увидеть лица людей, которых мы будем проезжать. Вы никогда не интересовались, как будет выглядеть та или иная машина через, к примеру, 20 лет? Если нет, я вас понимаю. Как это мы можем предугадать будущее, да? Это же нереально. Нереально для всех, кроме авторов этого ролика. Они врубили свою фантазию на все 200% и придумали концепт Роллс-Ройса из 2035 года. Тачка, скажу вам честно, получилась просто космической. Не знаю, кто над ней работал, быть может, сами ребята из Роллс-Ройса, но все настолько круто, насколько это просто может быть. Открывающиеся вверх двери, потрясный минималистичный салон, элитная отделка, короче, просто шик и блеск. Но что нам все эти ваши Роллс-Ройсы? Какие-то машины-бананы, когда они маленькие. А маленькие, значит, уязвимые. То ли дело вот такая махина, которая вдвое выше стандартного Бигфута. Эта тачка была построена для того, чтобы из нее сразу попадать на свой третий этаж дома, я так думаю. Просто зачем еще столь высокая машина? Остается гадать. Причем это чудовище передвигается на четырех колесах. Вы просто представьте, какой вес у всей этой конструкции и сколько бензина она жрет. С ума можно сойти. А это машина-самолет. Та самая тачка, о которой, наверное, мечтал или продолжает мечтать каждый водитель, стоящий в пробках каждый день. Ну а что? Сел в такую, врубил все двигатели, взлетел и быстренько добрался до нужной точки. Круто и с ветерком. Только придется вас огорчить, эта машина-самолет пока не может летать. Быть может они планируют запустить ее в воздух, но пока она лишь ездит и создает впечатление, будто может летать. Такая вот жестокая жизнь. Самая высокая тачка у нас сегодня была. Самую странную вы тоже вольны выбрать сами, а вот самой длинной пока не было. И мне кажется, что пора исправить это недоразумение. Перед нами самый длинный лимузин. Я думал, что раньше я видел все. Длинные лимузины, которые еле входят в поворот. Но чтобы настолько... Настолько длинная тачка. Это реально поражает все воображение. Не знаю, сколько машин чувак сплавил воедино, чтобы получить это чудо. Но у него все получилось. Машина держится на шести колесах спереди, восьми посередине и еще десяти сзади. Да уж, представляю я лицо человека, которого попросят переобуть ее на сезонную резину. Делов будет на целый день. Знаете, к какому выводу я пришел? К такому, что народу безумно нравятся вот эти вот фургончики от Вагена. Они и в мультиках, и в репликах, и в самоделках встречаются. Короче, где их только нет. Так на этот раз ребята повторили фургон, увеличив его в размерах. Получился настоящий гигант всех Т1, который к тому же оснащен прикольной подсветкой, интересным внешним видом и забавным интерьером. Короче говоря, получился истинный хиппи-мобиль. Джо Тамара. Так зовут героя следующего видео, который воплотил свою детскую мечту. Когда он был маленьким, мужчина часто ходил в местный аттракцион, где его любимым местом была ракета, на которой он быстро и резко мог покататься. К сожалению, те золотые годы прошли, и аттракцион закрылся. Спустя некоторое время уже 58-летний Джо на одном из местных аукционов нашел ту самую ракету, тот самый любимый аттракцион, выкупил его и сделал из нее машину, пригодную для езды. Джо потребовалось около года, чтобы закончить автомобиль, который он построил на шасси грузовика «Чеви». Теперь он вполне себе может ездить на любимом аттракционе по делам, скататься к друзьям и, конечно же, рассказать эту офигительную историю, которая обязательно впечатлит всех вокруг. Не, о а чего? Тачка-то реально годная. Мне лично она очень понравилась. На очереди у нас еще один рекордсмен. На сей раз представитель кое-чего самого маленького. Эта крошечная машинка попала в Книгу рекордов Гиннесса 2014 года. Её суть была в том, что машинка полностью пригодна для эксплуатации. И при этом она имеет следующие смешные размеры. Всего 63 сантиметра в высоту, 65 сантиметров в ширину и 126 сантиметров в длину. За проект взялись в далеком 2012 году, а на его реализацию, как кто-то уже мог посчитать, ушло целых два года. Автомобиль имеет лицензию на движение по дорогам общего пользования с ограничением скорости 40 км в час. Окраска выполнена в стиле военного самолета P-51 Mustang, а на бортах нанесены бортовые номера корабля, на котором Детрик рекордсмена служил во время Второй мировой войны. Эта машинка стала настоящей местной достопримечательностью, ведь ее ежегодно можно увидеть на местных военных парадах